Всем привет, с вами Александр Прубкевич. В этом видео мы поговорим с вами о лени и как с ней бороться. Недавно я встретил товарища в бизнес-центре, в котором у меня находится офис. Поприветствовав меня, он сказал, блин, красавчик, каждый день бегаешь, тренируешься, плаваешь, подтягиваешься. Но что я сказал, спросил его с улыбкой. Ну а тебе-то что мешает? Лень, ответил он. Мы в голос дружно рассмеялись, но зато честно, сказал я. И Именно лень, ребята, часто является причиной того, что мы не те, кем бы нам хотелось быть. Давайте разберемся, что же такое лень. Говорят, что это защитный механизм нашего организма в ответ на стресс. Но на самом деле это механизм, все буквально определяет в разряд стресса, иногда лень встать э, с дивана, ну какой же это защитный механизм. Итак, лень это слишком широкое определение, не дающее абсолютно никакого понимания, как же с этим бороться. Как я считаю, лень это отсутствие энергии на то, чтобы что-то делать, либо страх перед переменами и неопределенностью этих перемен. Итак. Кажется, разгадка близко. Нам просто нужно найти где-то источник энергии и побороть свои страхи. Но как это сделать? Ловите от меня целых три универсальных совета, как победить лень. Первый совет. Почините свои действия рациональному мозгу. Ицхак Питасевич, на мой взгляд, очень круто говорит о том, что у человека есть целых три мозга, инстинктивный Эмоциональный и рациональный. Инстинктивный мозг управляет жизнедеятельностью нашего организма, отвечает за работоспособность и функционирование всех его систем. Эмоциональный за стремление к удовольствию, стремлению покайфовать и избеганию напряжения, любого напряжения. А рациональный за подчинение своих действий цели. Итак, нам всего лишь нужно подчинить наши действия рациональному мозгу. И всякий раз, когда мы хотим покайфовать, расслабиться, гнать из себя эти мысли. Вторая рекомендация. Разбивайте большие цели на маленькие задачи. Очень сложно поступиться к цели, если ваша задача каждый день, например, подтягиваться на турнике 50 раз. Но гораздо проще сделать план минимум, план максимум и оптимальный план. Если вы каждый день подтягиваетесь хотя бы минимально, вот поставили себе задачу 10 раз, то вы все равно на пути к своей цели. Главное не пропускать ни одного дня. И наконец третья рекомендация, выгоняйте страхи самым главным страхом. Итак. Некоторые исследователи говорят, что первопричина лени – страх. Страх перед шокирующей неопределенностью, перед покиданием зоны комфорта. В свою очередь, страх основан на иллюзиях. А что такое иллюзия? Это неправильное представление о действительности. И бороться как раз нужно с иллюзиями, чтобы победить лень. Ну вот лень, кстати говоря, активируется именно в тот момент, когда результат не гарантированный, вероятность провала все-таки остается. Мне лень познакомиться с той красивой девушкой. Да тебе не лень. Ты просто боишься, а боишься потому, что у тебя иллюзия, что она грубо тебя отошьет, потому как очень хороша собой. Мне лень назначить встречу по бизнесу, и ты постоянно ее переносишь из недели в неделю. Не лень. А ты просто боишься за успех деловых переговоров. А почему ты боишься? Да потому, что у тебя целый ряд предубеждений иллюзий о личных качествах более крупного, чем ты бизнесмена. И результат здесь опять-таки не гарантирован. Есть весьма действенный способ борьбы с иллюзиями. Нет-нет, вам не понадобится помощь психолога или строгая рациональность, обесценивающая ваши ложные предубеждения. Все проще, боритесь с этими страхами другим весьма более значимым и мощным страхом. Каким? Страх деца. Страх лица очень четко расставляет приоритеты и заставляет двигаться вперед. Но вы должны впустить его в себя, почувствовать, как он заполняет все ваше тело и превращается в навязчивую идею. Почувствовали? Тогда время выгнать его и другие страхи время. Действовать. Итак, друзья, у нас целых три способа борьбы с ленью. Первый способ – подчините свои действия рациональному мозгу. Второй – разбивайте большие цели на маленькие задачи. И третий способ – выгоняйте страхи самым главным страхом. Теперь вы знаете, каким.